видео хотела рассказать пару слов о своем новом сайте дизайны машинной вышивки я не так давно сделал этот сайт здесь будут появляться как платные дизайны так и бесплатные пару слов по платным дизайнам это главная страница если вам понравился какой-то дизайн вы нажимаете на понравившийся дизайн переходите на страницу Здесь можно более подробно ознакомиться с дизайном, посмотреть его технологическую карту. Также можно посмотреть короткое видео по этому дизайну. И если понравился, просто нажать на кнопку и перейти в интернет-магазин и приобрести этот дизайн. Дизайны у меня сохранены во всевозможных форматах, которые могут только быть в основных форматах. И также у меня недавно, буквально несколько дней назад, появилась новая страничка на сайте. Хочу вам ее показать. Это коллекция бесплатных дизайнов машинной вышивки. Переходим на эту страничку. Здесь будет более 6000 дизайнов. На сегодняшний день здесь уже, сейчас опустимся ниже, здесь уже 2918 дизайнов. Единственное, что дизайны находятся в формате, дизайны сами находятся в архиве RAR и в формате DST. Если ваша машинка не умеет не знает, не умеет и не знает формат DST, как поступить в этом случае. Вы выбираете какой-то из частей коллекции, открываете, просматриваете картинки, выбираете какую-то картинку, но когда вы выбираете, вы в принципе скачаете всю эту часть. Например, я хочу такую машинку вышить, Запоминаю. Размер 1269. Закрываете. Далее внизу переходите, нажимаете на кнопочку «Скачать». Скачиваете. Скачивание уже произошло. Вот он архив. Здесь сразу... Много-много изображений. Теперь архив нужно извлечь или распаковать. Извлекаем. Теперь я перехожу в папку загрузки. На своем компьютере я все это делала в папку загрузки. Загрузки. Забыл уже номер, но неважно, открываю, ну, предположим, я хочу вот этот вот номер, не знаю, что там за картинка, но это неважно, я вам показываю суть, 1109, я вот выбрала 1109, предположим. Теперь, как его, как этот файл из формата DST переконвертировать в файл, который знает ваша машинка? Моя машинка Genome Craft 350E знает только формат DEF, я сейчас буду конвертировать в формат .JEF, а вы будете конвертировать в тот формат, который знает ваша машинка. Для этого с сайта Imbird можно скачать 30-дневную бесплатную версию. Ссылочку на сайт оставлю обязательно в описании под видео. Я ее скачала. Открываю эту программу. Пока программа открывается, я все свои дизайны делаю в вилками. А в Imbird я, в общем-то, не работаю. У меня, я ее уже давно скачала, и у меня остался один день. Вот интересно, будет ли она завтра включаться и возможность давать возможность конвертации. Не знаю. Да, я соглашаюсь, что у меня остался один день бесплатного использования. Далее переходим в редактор. И здесь по кнопочке файл нажимаем открыть. Теперь на диске C находим папку, которую скачали. И вот я себе записала «1109». Я, например, хочу «1109». «1109». Выбрали файлик. Окей. Открыли. Вот открылся такой файлик. Теперь что нужно сделать до того, как вы сконвертируете формат вашей машинки – Нужно здесь в настройках выбрать размер пялец, на каких вы хотите вышивать данное изображение. У меня вот здесь уже выбран, например, если я выберу такой размер, то у меня вот будет такой размер. Но я хочу поменьше, потому что само по себе изображение маленькое и растягивать его нежелательно на очень большие пяльцы. Если оно маленькое, значит нужно и вышивать его на маленьких пяльцах. Перехожу еще раз на настройки Размер пялец И выбираю пяльца, которые здесь изначально стояли Вот эти 125 на 140 Окей Можно, конечно, при желании Его немножечко потянуть То есть просто тянете за уголки Уже подвергался Ну вот видите, ругается программа Нежелательно все-таки растягивать изображение Ладно, я сохраню Нежелательно что здесь еще можно сделать до сохранения в свой формат? Здесь есть редактор. Вы можете сделать зеркально его перевернуть, горизонтально, вертикально. Можно его повернуть. То есть, видите, поворачивается изображение. Назад повернула. Ну и так далее. То есть вот здесь через редактор вы можете произвести какие-либо действия с этим изображением. Его можно подвигать выше, ниже и так далее. После того, как вас все устраивает, после этого начинаем конвертацию или сохранение в формат для своей машинки. Нажимаем «Файл». «Сохранить как». У нас открывается вот такое большое окно, и здесь все всевозможные форматы, которые только могут быть. У меня уже выбран «Джефф», потому что программа помнит, что я последний раз сохраняла формат «Джефф». Нажимаем по кнопочке OK и пускай сохраняется в эту же папку с тем же номером. Если хотите, можете изменить название. Я ничего менять не буду. нажимаю по кнопочке «Сохранить». Okay. Это предлагается дополнительной функции Сохранить в облако, отправить по e-mail, меню не знаю, что такое. Я это закрываю. В принципе, из программы пока не выхожу. Сначала нужно проверить, вот почему-то оно стало на большие пяльцы. Так, сейчас, секунду. Еще раз, настройки, размер пялец. А, почему-то перешло на большие пяльцы. Давайте вернем назад. Вот такие хочу пяльцы. Еще раз. Файл. Сохранить как. Окей. Здесь я напишу. Здесь я напишу. Тире 1. Ну, она сохранила на самом деле на, больш... на маленькие пяльцы, только потом она выбирает, вот у меня были такие заданы большие пяльцы, она просто потом выбирает такие пяльцы. После сохранения файла в своем формате заходим в папку, которую назначали, и проверяем, что файлы на месте. Вот файл 1109.1, формат GF, и 1109.1. Первый раз, который я сохраняла, формат джефф. Они оба э, будут на маленькие пяльцы, просто потом почему-то вот эта программа имберт перескакивает на большие. Э, на этом все. Благодарю вас за внимание. Если видео было полезным и интересным для вас, подписывайтесь на канал, ставьте лайки.